Кто затыкает ухо свое От вопля нуждающегося и просящего Тот и сам будет вопить И не будет услышал, не будет, услышан Феофан Затворник Меня зовут Ада Мне 13 лет Я жду судебного приговора Осудят меня за то что спасла жизнь мальчику? Он особенный ребенок, солнечный. Его отец попятил, спрыгнул с крыши небоскреба. Мальчик мог прыгнуть за ним. Я спасла его, нарушив закон своего мира. Не менять судьбу человека. Мир сакрального огня – мой мир. Вы называете его Адом. Мой отец – Верховный Судья. Он главный после сакральных законов. Наша цивилизация должна оберегать чистоту все-таки эволюции. После смерти человека на Землю отправляют наблюдателей. По душе умершего. Синдрион решает, реинкарнировать душу или обнулить сакральному огне. Я не должна была спасать мальчика, но не могла поступить иначе. Меня объявят врагом государства. И мне очень страшно. Время молчания. 247 дней назад умерла моя мама. Отец казнил ее. Они не ценят жизнь. Надеюсь, на этот раз Верховный Судья, мой отец, сделает правильный выбор и изменит судьбу мира. Я верю.